Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео я хотела бы рассказать о том, как было бы правильно подобрать своего педиатра для ребенка. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца ролика, чтобы не пропустить ничего важного. При, при первой встрече с врачом можно выяснить отношение этого доктора к тем вопросам, которые для мамы являются наиболее важными, например, если это врожденный ребенок, то основными, наверное, вопросами, с которыми мама сталкивается, это вопрос грудного вскармливания, это вопрос вакцинации, и вполне возможно имеет смысл как-то заблаговременно, задавая определенные вопросы доктору, выяснить, каково его отношение к грудному вскармливанию, к продолжительности грудного вскармливания, что тоже очень многих волнует. Отношение врача к вакцинации – мы знаем, что на первом году жизни ребенок получает достаточно много вакцин. Как доктор относится к антибактериальной терапии, потому что действительно случаются состояния, когда Врач не может обойтись без антибактериальной терапии. Очень важно, чтобы он смог объяснить доступным языком маме, почему именно в данной ситуации мы назначаем антибиотик, почему мы не можем без него обойтись. Наверное, у каждой мамы есть какие-то еще вопросы, которые ее больше всего беспокоят, или они беспокоят ее семью, и, возможно, имеет смысл аккуратно выяснить отношение врача к этим вопросам заранее. Альфа-центр здоровья уже много лет занимается наблюдением, ведением и лечением детей и раннего, и более старшего возраста. В отделении педиатрии и выездной педиатрической службы работают врачи с большим опытом, с большим стажем. Поэтому, если вы нуждаетесь в качественной медицинской помощи, вы можете спокойно обращаться к нам в Альфа-Центр здоровья. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.